Результаты применения продукта в NSP. Давайте вспомним про ультрабиом. Что он может? Детоксикация, восполнение дефицитов, снижение избыточного аппетита, нормализация массы тела, если есть избыточная. Стройным людям этот продукт тоже необходим. Рекомендуемое применение – смешать один пакетик с 260 мл воды, встряхнуть или тщательно перемешать и сразу же выпить. Какую пользу вы получаете с каждым пакетиком ультрабиом? Детоксикация, восполнение дефицитов, снижение избыточного аппетита, если он есть, нормализация массы тела, если есть избыточная, предотвращение заболеваний, в том числе хронических. Встроенным людям этот продукт тоже необходим. Глютамин. 2,5 грамма добавлено в каждом пакетике. А зачем он добавлен именно в ультрабиом? Это очень важный компонент. Дефицит глютамина рассматривается как первый шаг к накоплению болезней. Синдром древого кишечника считается следствием дефицита глютамина. Хронические болезни накапливаются, а вот иммунность проявляется и нарастает. На фоне нутриентных дефицитов и токсической нагрузки, а также стрессов, накапливаются проблемы со здоровьем. Ультрабиом – это и питание, и защита здоровья современного человека. Вы можете похудеть, если будете пить по одному пакетику ультрабиом вместо ужина. При желании можно добавить еще один прием в обед. Уже есть потрясающие результаты. Женщина 47 лет, рост 1,62 м, масса тела 96 кг. Обратилась в НСП за помощью, потому что болели ноги. Попросила кальций с витамином D и Эверфлекс. Согласилась добавить еще суперкомплекс с суперомега-3, лицетином и коферментом Ко10. В это время компания выпустила на рынок ЕС ультрабиом. У нас еще не было результатов с этим продуктом. И эта женщина была одной из первых, кто начал его пить. Всего лишь два пакетика в день в обед и вместо ужина. Каждый пакетик размешивала в 300 мл воды. Завтрак, второй завтрак, еще один прием пищи через час после ультрабиом в обед. Удивительно, но женщина заметила, что ей стало легче двигаться. Ноги не устают. Нет реакции на перемену погоды в виде боли и ломоты в костях. Масса тела за первые три месяца уменьшилась на 8,5 кг. И с этого момента женщина решила, что можно добавить физическую нагрузку. Сначала прогулки по 30 минут утром и вечером. Потом решила заняться фитнесом. И самое главное, найдено эффективное средство от переедания. Уменьшение калорийности рациона – это эффективная мера для похудения. Однако просто не кушать – это не в пользу здоровью. Хотите худеть – кушайте. Полезную пищу, в которой нет консервантов, красителей, маргаринов, копченостей, Пища этой женщины стала достаточно полезных веществ, необходимых для обеспечения. Поэтому избыточный прием пищи перестал быть необходимым. Именно потому, что нет нутриентных дефицитов. Простая еда самая полезная. супы из овощей, отварное мясо, тушеная рыба, тушеные овощи, салаты в стиле винегрет, чечевица, фасоль, печеные яблоки, недрожжевая выпечка без избыточного сахара. Идеально вареники или пироги с капустой. Яблоками, нежирным мясным фаршем. Вот эту простую еду можно кушать на здоровье. Завтрак, второй завтрак и в обед. В ужин ультрабиом. И не забудьте добавить полный ряд витаминов и минералов. Это суперкомплексы на НСП. Еще, конечно, нужны полезные жиры. Это супер омега-3 и кофермент Q10 с лецитином. Суперкомплекс. Чем он помогает в процессе похудения? Профилактика малокровия. Восполнение дефицитов хрома, йода, цинка, меди, селена. Богатейший набор витаминов и минералов помогает нормализовать метаболизм и выключить избыточный аппетит. Кальций с витамином D и Эверфлекс – это мощнейшая поддержка костной ткани и суставов. Суперкомплекс – это минералы и витамины, необходимы в том числе для метаболизма. Суперомега-3 и кофермент коферметку-10 – это жировые субстанции, можно сказать, что это самые правильные жиры для стройности. Они помогают начать и поддерживать процесс сгорания избыточных жиров. Энергия этих избыточных жиров расходуется организмом рационально и мудро, потому что организм накормлен. Ультрабиом – богатейший источник натуральной клетчатки. Клетчатка помогает гладким мышцам системы пищеварения работать активнее. И здесь мы вплотную подходим к такому явлению природы, как отрицательная калорийность. Отрицательная калорийность означает, что продукт приносит меньше калорий, чем расходуется на его переваривание. Продвижение ультрабиом по пищеварительному каналу забирает больше энергии, чем в себе содержит этот продукт. Не все можно оценивать в калориях. Не всем нужно худеть, но защищаться от токсинов нужно всем. Пристеночный диализ. Это и есть очищение слизистой оболочки кишечника от токсинов. Ворсинка кишечника. Именно здесь... Начинается лимфатическая система человека. Лимфатический капилляр начинается именно в ворсинке кишечника. Лимфатическая система – это наш иммунитет. Мы знаем о пользе хлорофила для защиты желудка. Ультрабиом включает в себя и хлорофилин. Пристеночный диализ – это очищение жидкости в просвете кишечника от токсинов, радионуклидов и даже от избыточных жиров. Лимфатические сосуды и узлы толстой кишки – это тоже точки приложения воздействия ультрабиом. Лимфатическая система человека именно здесь можно уменьшить токсическую нагрузку. Именно здесь начинается иммунитет человека. Суперкомплекс – все минералы, витамины и антиоксиданты в идеальном сочетании. Они усваиваются еще лучше благодаря применению продукта Ультрабиом. Максимальное усвоение, максимум пользы, выключить переедание, дать энергию для обеспечивающих процессов. Иммунитет, кроветворение, мышцы, кости, мозг, сосуды, сердце, весь организм насыщен полезными веществами. Энергии достаточно, съеденная пища сгорает, дает тепло и силы. Кальций с витамином D – жизненно важный продукт, особенно важен для женщин. Остеопороз угрожает всем женщинам, особенно в периоды гормональных перестроек. Дефицит кальция часто проявляется дискомфортом в шее, пояснице. Люди применяют нестероидные препараты вместо того, чтобы восстановить свою костную ткань. Витамин D, а также фосфор и магний в составе этого продукта помогают здоровью костной ткани. Кальций усваивается еще лучше. Эверфлекс. Глюкозамина, МСМ и хондроитин сульфата очень щедро положено в эти самые рекомендуемые ежедневные три таблетки. Мощнейшая питательная поддержка свинечной ткани, хрящам, связкам, собственно, все то, из чего состоят позвоночники и суставы, получает прекрасную питательную поддержку. Трио, содержащие ценнейшие жиры. суперомега омега-3, лицетинка фермент 10 Жиры, помогающие худеть? Да, именно так. А еще они помогают сохранять здоровье сосудов, сердца, мозга, печени, эндокринные системы и поддерживают метаболизм. Итак, женщина 47 лет, рост метр шестьдесят Стартовая масса тела была 96. Она применяла кальций с витамином D, Эверфлекс, Суперкомплекс, СуперОмега-3, Лицетинка, Ферменко-10 и Ультрабиом. Заметила, что ей стало легче двигаться. Ноги не устают. Нет реакции на перемену погоды в виде уже привычных болей и ломоты в костях. Позднее она добавила продукты с полезной микрофлорой, чередовала пробиотик 11, Куагуланс бифидофилус. Потом добавила солстики и Смартмилы. Один прием пищи на работе заменила Смартмилом. За первые три месяца от начала приема продуктов в НСП улучшилось самочувствие. Нет потребностей в приеме нестероидных препаратов. Применяла их постоянно из-за боли в ногах, шее, спине, особенно при перемене погоды. Заметила, что не пьет кофе днем, потому что хватает сил. Очень удивлена тем, что не было привычных простуд. Раньше болела простудами очень часто. Похудела на 8,5 килограммов за первые три месяца. Это на два размера одежды меньше. Решила заняться фитнесом и плаванием. Продолжает прием продуктов НСП. Хочу подчеркнуть, цель худеть в принципе не ставилась. Человек хотел помощи из-за боли в ногах и спине. В итоге улучшилось качество жизни. Больше сил, энергии. Есть реальное удовольствие от жизни, от каждого дня, который приносит радость. Ультрабион. Это отличное дополнение в ряду суперпродуктов НСП. Результаты уже накоплены не только в похудении. Больше сил, энергии, меньше потребностей в кофе и лекарствах от головы. Жизнь наполнена энергией, бодростью и хорошим здоровьем. Это и есть цель создания и приема продуктов НСП. Воспользуйтесь всеми преимуществами великолепных продуктов НСП.